здравствуйте товарищи в эфире пролетарские новости новости в которых буржуй наемному работнику эксплуататор угнетатель и враг фермеры краснодарского края тоннами уничтожают урожай овощей из-за снижения покупательского спроса и транспортных ограничений в регионе введены одни из самых строгих карантинных мер в стране небольшие фермерские хозяйства уничтожили десятки тонн редиса своего урожая на кубани как рассказал комсомольский правде фермер из Гулькевичского района Анатолий Кремер, раньше в регион приезжали закупаться из Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Центральной России, но из-за карантина в середине апреля никто из покупателей не приехал. Капиталистическая система экономики в очередной раз доказала, что целью ее является прибыль, а не удовлетворение чьих бы то ни было потребностей. Нет выгоды, так буржуаз скорее уничтожит продукт, чем отдадут его даром. Прокуратура Саратовской области добилась отмены закупки за бюджетные средства большой партии одноразовых медицинских масок по 425 рублей за штуку. В надзорном ведомстве напомнили, что госучреждение намеревалось осуществить закупку у единственного поставщика на сумму более 43 миллионов рублей. При этом не была соблюдена методика формирования цены договора. Запросы были направлены не всем потенциальным поставщикам. Буржуазная власть решила поддержать интересы своих хозяев, ничего необычного. То, что на эти деньги можно было спасти жизни немалому количеству людей, а не покупать куски ткани по 400 рублей, чинуш не волнует. Микрофинансовые организации, кредитующие беднейшую прослойку населения России под сотни процентов годовых, добились помощи от государства. МФО, деятельность которых запрещена в большинстве стран, попали в новый пакет поддержки российской экономики, который в четверг представило правительство. Поддержку от власти получат все, кроме трудящегося народа. Даже откровенные ублюдки, отдающие кредиты под сотни процентов, а потом выбивающие эти деньги через бандитов, и те, куда важнее действующему правительству, чем ты и твоя семья, товарищ. Рубль заметно подешевел на международном валютном рынке в пятницу, оставшись без помощи Банка России, который продавал валюту из резервов для поддержки курсов. Несмотря на стабильные цены на нефть, к 18 часам по Москве пара доллар-рубль котируется в Лондоне на отметке 75,64 рубля за доллар, а ранее курс поднимался до 75,79 рубля, что на 1,4 рубля или почти на 2% выше уровня закрытия торгов на Мосбирже в четверг. Благосостояние трудящегося народа ухудшается с каждым днем, цены растут, а в это же время буржуй вынуждает наемных работников уходить в неоплачиваемые отпуска, а то и вовсе увольняет. Вот она, господская забота о народе. Товарищ, только при социализме мы с тобой получим достойную защиту и опору от любых катастроф. Вступай в борьбу за народный строй. Вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. Честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.